Так, всем здрасте мы приехали из москвы фирма контраст получили кдм фирма называется завгар вот. всем советую всегда хорошее обслуживание все вовремя без задержек всем спасибо, спасибо.